Друзья, всем доброе утро Сегодня у нас 30 июля 2021 год И я хочу показать вам Мы собираемся уезжать А я вам хочу рассказать о погоде на сегодня На Арабатке Мы находимся именно в Счастливцево, За Счастливцево находим Сегодня море Стиль Море очень теплое Ветер небольшой мы проплыли на 100 метров, мне не попалось ни одной медузы. Пока медуз мы не увидели. Водичка прозрачная. Водичка хорошая, прозрачная. Травка собралась только чуть-чуть, в метре от берега. Дальше чистое море. Такой небольшой бриз. Насчет облаков, на небе их почти нет, вот просто такой как бы туман. Вода очень теплая, теплая вода. Мы не замерили, но градусов 26 где-то, 24 где-то. 26 она еще теплее, где-то 24. Такая не очень, ну, плаваешь, выходить не хочется. Мы уезжаем, всем хорошей погоды, теплого моря без медуз, хорошо отдохнуть. Отдых это всегда отдых. До новых встреч в эфире, подписывайтесь на мой канал.